Доброго здравия, уважаемые друзья! На связи Мошкин Владимир. Сегодня мы поговорим о разных темах, в том числе о бестопливных генераторах. Трансляция, по-моему, да, 29 мая у нас не состоялась по причине там, плохого интернета, где на канале YouTube уже нещаянкина создавалась. Поэтому сегодня... Будет небольшой такой повтор, но подробно не буду уже вдаваться, потому что часть роликов перезалита на моем канале, люди уже, кто хотел, ознакомились. И я как бы... А, и вчера, ли вебинар провел, в принципе, на все вопросы ответил. Просто после вебинара Саши мне написало несколько человек, которые как бы ну, не поняли, не поняли, и потом дать вам после разъяснений одну бонусную программу, которая будет происходить несколько. Лет. Она непосредственно идет только от меня, я ее внедряю на три дня за свой собственный счет. Ну об этом расскажу более детально на нашей встрече сегодняшнего вебинара. Вебинар постараюсь сделать коротеньким, чтобы 40 там, минут, 45 уложиться, чтобы не уставали люди, и потом могли перезаливать, пересматривать эту информацию. Ну, первое, что хочется сказать, то, что многие, много в чего не верят, да, много сомневающихся, но также очень многие верят в то, что делают. На самом деле весь наш окружающий мир состоит из технологий по той причине, что кто-то не опустил руки, не сдался на полпути и довел дело до какого-то логического завершения, до какого-то результата итога. Я абсолютно открыто и честно могу заявить о том, что я сделаю все для того, чтобы идея источников энергии компании была доведена до результата. То есть э, я это делаю лично, вот сам, да, под своей ответственностью. Никто меня не заставляет это делать, деньги тем более меня здесь не мотивируют, потому что с уровня денег э, у меня уже тех, э, с, ну, с окружения, с команды люди, они уже давно знают, что ну, проблем с деньгами, как, с материальными ценностями не испытывают, э, потому что уже давно состоялся. Поэтому я двигаю этот проект именно по идеологическим соображениям, и та сегодняшняя бонусная программа, которую я объявлю на, со 2 по 4 июня, то есть трое суток она будет проходить, я буду можно, ну, простым языком математическим, я буду в убыток себе делать ну, вот эти бонусы программы, которую я объявлю сегодня. За свой собственный счет, за свои собственные деньги, за свои собственные мегаватт-контракты, которые я приобретал. Просто буду их, их людям, тем, которые будут делать результат эти три дня. То есть с большим дисконтом до плюс 50% мегаватт контракта. Соответственно, я так же, как и вы, их покупаю в компании по той же цене вывешены на официальном сайте. Сегодня это цена 210 рублей за мегаватт под контракт. И за счет собственных средств я делаю маркетинговую программу. Ну, как бы это не суть того, что я сейчас именно в начале хочу сказать. Я хочу сказать то, что вот, да, в Крыму и про него тоже входило много слухов, много лет мусолили то, что это нереально, построить мост, невозможно вбить сваи там. Куча экспертов по телевизору, первый, второй там, канал, в международных СМИ, вообще во всех странах вещалась эта информация, что это невозможно, столько денег нет ни в одной стране, это такой мост построить. В итоге сегодня люди и все работает. Это к тому, что нет ничего невозможного на планете Земля, и, абсолютно, и я абсолютно уверен в том, что мы сможем реализовать свои идеи то есть мы пришли на эту землю материализовались да вот наша душа там при помощи нашего матери отца реализовалась в этом материальном а, плане наше сознание которое в нас находится оно нам двигает а, ну на самом деле все вокруг сознания двигается и мы реализуем любые свои мечты захотите в космос захотели, изобрели самолет, просто да, начали летать там, на машинах ездить. А, ну, не знаю, там квадрокоптеры изобрели, компьютерную технику. Сегодня мы с вами приобрели с разных стран в режиме онлайн по видеосвязи. А, даже не надо ездить друг к другу в гости, мы можем друг друга видеть, общаться, передавать на расстоянии мгновенно, используя там Сбербанк онлайн, крипто-кошельки и так далее. То есть это все когда-то 20-25 лет назад, кому не расскажи об этом всем, вы даже бы не смогли это представить в своей голове. Вы даже ноутбук не могли бы представить в своей голове. И сегодня то, что мы говорим там, о источниках энергии, генераторах, на не, от, в которых отсутствует магнитное сопротивление, они выработают очень много электричества, практически вечный двигатель, не считая того, что изнашиваются подшипники и ремни. То есть, в принципе, это вечный двигатель. Так же самое существует куча скептиков, которые говорят, что это нереально. Ну, то есть, как бы, это невозможно, это нереально, у вас ничего не получится. Но если вы копнете историю, именно какие-то сейчас вот в интернете много вылазит информации правильной, истинной, которую уже невозможно удерживать, шило в мешке не утаишь, это как раз невозможно утаить, и она вылазит сегодня наружу и Генератор с отсутствием магнитного сопротивления ⁇ это всего лишь только первый шаг а, к тому, что изобретения, которые вы увидите в ближайшие 5-10 лет, и вы просто не будете успевать а, за количеством а, различных открытий и изобретений, а, которые сейчас, сейчас... Просто пришло время. Пришло время информации, мир изменился, а мир практически меняется каждые 25 лет. Если вы отследите, да, там, периоды 25 лет, легко э, определитесь, то есть, что там паровая тяга была, потом электрическая тяга, сегодня летают самолеты, 3D-принтеры, там, все печатается, дома строятся, роботы, автоматизация. Когда вот просто вот мои ровесники, да, мне 36 лет, лет, в школе бы, если бы нам об этом начали рассказывать, то я бы в это никогда не поверил, я бы не мог осознать, просто даже осознать того, что это реально может быть. А, а сегодня мои дети спокойно, там, возрасте 8-6, там, полтора года, спокойно там, без кнопочным телефоном пользуются, там, заходят в интернет, не изучают они делают это интуитивно, пользуясь своим сознанием, и все. Разбираются в технике лучше, чем я разбираюсь. Как я заканчивал приборы, учился в университете, то есть имею там кучу-кучу образований, грамот, дипломов, олимпиад, участие везде. Я и то так не понимаю технику, снимают ее дети, которым там 8-6 лет и так далее. Я почему об этом говорю, чтобы вы просто заземлились, приземлились из вот этого неведения, то, что это не получится, это невозможно, и поверили в себя. То есть каждый из вас сегодня является частицей будущего. Каждые ваши действия, ваши помыслы, домыслы, мысли, они трансформируют будущее к которому мы идем. Если вы не хотите двигаться с нами, да просто выключите, ну, смотрите наши видеоролики, не двигайтесь вместе с нами. Не нужно создавать вокруг э, какой-то негатив, информационный фон, вот этот негативный. Нету смысла. С вами это сделать. Э, следующую новость хочу, которую э, рассказать, то что. Э, я показывал уже видеоролик 29 мая Сумска, который 25 мая был опубликован в сеть. То есть для генератора первого, который первый планировался 10-киловаттный, уже все комплектующие есть, он уже в принципе готов. Там, осталось там только вот эти стержни феритовые, ну, дождаться, придут транспортной компании. И все запущен двигатель-генератор, то есть двигатель-генератор в одном корпусе для того, чтобы была тяга ну, крутить вал, чтобы ездить, допустим, ну, для применения в автомобильной технике. До 10 числа, сейчас точные цифры, даты не скажу, потому что мы тут собираем... Томске, и мы собираемся, команда, выехать туда, несколько человек на нескольких машинах и несколько дней прожить в Томске, проводить мероприятия по ознакомлению, именно потому что производство началось все в Томске, по ознакомлению местных людей, потому что я учился в Томске 8 лет, в в университете, работал там какое-то время, и у меня большой, большой, большой друзей там которые хотят как бы, узнать эту информацию поближе. Так же самое мы в Томске встретимся, уже договоренность есть с, тем, что, с теми людьми, которые производство. Мы возьмем интервью, ответим на вопросы, зададим вопросы, то есть ответим на вопросы, имеется в виду наших зрителей, наших акционеров, подписчиков, друзей, знакомых, родственников, которые сегодня возникают. Да? Например, такие вопросы, а сколько требуется там ну, чтобы неодивы, магниты, вот, и сколько они идут, допустим, по срокам, да, раз нам показывают бумажку, что заказ сделан, там, такого-то числа, такого-то месяца, пришел в Томск, такого-то числа, такого-то, учебники заказали, такого-то числа, пришло такого-то, То есть мы это все постараемся отфотографировать, я не думаю, что будет какое-то сопротивление нам предоставить вот этот материал, да, там, чеки, что оплатили, эти вопросы мы все подымем и вам потом опубликуем, сделаем, может быть, если будет позволять условия, прямую трансляцию, как минимум я засниму это все на iPhone, памяти у меня в iPhone хватает, и качество видео тоже замечательное, то есть сниму все, выгружу на свой канал, и вам дам информацию, то есть именно с производства где сегодня происходит первая сборка генераторов и, и двигатели генераторов, то есть две модели этих. А, о том, что говорит Саша, что 15 июня а, придут комплектующие, да. То есть а, сначала собирался один а, генератор, то есть для того, чтобы понять, какие размеры, то есть первый раз сделали, нужно было, ну, невозможно заказать а, материалу по нужным параметрам, на 10, допустим, генераторов. Для чего? Потому что представьте, мы заказали на 10 генераторов, а, и какая-то бы деталь не подходила по размерам. Ну, просто допустили какую-то ошибку. И мы просто бы деньги акционеров, да, ваши соц... личные деньги, деньги всей команды, там, а, а, потому что эти комплектующие бы не подошли. То есть сегодня, в принципе, уже все по размерам вымерено, и генератор готов. Несколько недель назад, то есть это уже, и на еще 9 генераторов был сделан заказ всех комплектующих, о которых Саша вчера в вебинаре говорил, ну, Александр Бобров, я имею в виду, И эти все комплектующие, они сейчас в дороге, в пути, 15 июня они придут, и уже там, просто нужно будет, ну, вот, допустим, одна часть, вторая часть, там одна с Китая, другая с Японии, третья с Индонезии, то есть разные комплектующие, мы их просто берем, там собрали в единую конструкцию. То есть это уже не так сложно, тем более уже когда э, собран э, генератор, там все болтики скручены, все закуплено. То есть на это все есть ресурсы, все хватает, все закупились, э, в принципе финансовые расходы на 10 генераторов уже... Ну, не нужны затраты финансовые. Единственное, на что сегодня э, нацелено сбор денег, но ну, в данном случае по проекту, это на покупку собственных помещений. Почему я сторонник собственных помещений? Да ввиду того, что э, у нас э, такой э, вид деятельности э, связан с энергетикой, и... Ну, например, мы возьмем в аренду какие-то помещения, там заводы, заедем да, туда, все оборудование выстроим, работу наладим. А у нас закончится договор аренды, допустим, у нас, нас брали 100 рублей за квадратный метр. А из-за того, что увидят, что у нас бизнес развивается, компания растет, а, перезаключать а, цена уже будет не 100 рублей за квадратный метр, а 1000 рублей за квадратный метр. И вот эти все э, расставщические схемы, они на конечный продукт, и, соответственно, конечный потребитель, то есть мы, каждый из вас, так же, как мы в магазине платим э, на кассе, мы платим за всех посредников. Даже вот ну, возьмем элементарное там э, булку хлеба, да, да. во-первых, фермер, э, сколько там цепочек, да, э, зерно... То есть земля в аренде у фермера, фермер взял комбайн в лизинг, это все под процентами, все в аренде, он плюсует к себестоимости зерна. Зерно ведется, везется на мельницу, на мельнице мельница там в аренде, Купленное оборудование тоже в лизинг, это все в себестоимости помолки муки используется. Потом это все везется в пекарне, плюс транспортные перевозки, все эти цепочки ездят на машинах, заправляют бензин. И все-все-все туда вкидывают свою себестоимость, стоимость продукции, которую мы расплачиваемся на кассе. И цепочка там просто громаднейшая. То есть э, ну, как хлеба, которая, допустим, должна стоить рубль, она стоит 50 рублей за кучу посредников. Потому что каждое предприятие на каждом э, вот этом участке, оно еще имеет собственного директора, собственного родителя, кадровых работников, юристов налоговые сборы, платежи во всех, во всех, во всех организациях, они многократно за одну и ту же операцию. И вот эту кучу нахлебников, ну, нахлебников я имею в виду, там, чиновников, да, которые там в этой цепочке участвуют, так или иначе, как-то косвенно, там, либо впрямую, мы их оплачиваем, подходя на кассе, рассчитывая за булку хлеба. Просто те, кто помнят времена Советского Союза, у нас там были цены фиксированы, сегодня была фиксирована цена, то есть я шел в магазин, как сегодня, помню, я знал, сколько мне нужно денег, чтобы купить те или иные продукты, то есть цена была фиксирована. Сегодня цена рыночная, по вот этим всем предметам То есть туда еще входят кредитные банковские проценты на каждой стадии и так далее, аренда. И чтобы... Нам вот этим ростовщичество, не закладывание нашей продукции, мы стараемся все покупать в собственность. То есть не снимать в аренду, а покупать в собственность. И поэтому на сегодняшний день это в Новокузнецке в предыдущих роликах присмотрели здание, где будем производить сборку генераторов, то есть куда будут свозиться все комплектующие, и там будет происходить сборка. Мы хотим забрать в собственность. По этой причине, чтобы саккумулировать э, как можно большее количество денег и попытаться купить собственность, то есть не то, чтобы попытаться, взять это и сделать, купить собственность, я готов пожертвовать сегодня своими мегаватт-контрактами, которые я закупил еще по 5 рублей, и они у меня лежат на счете, их порядка одного миллиона мегаватт-контрактов. Я, я ими готов награждать людей которые будут делать продажи мегаватт-контрактов, раздавать информацию, проводить семинары, проводить вебинары и так далее. То есть видео, то есть за любые действия я буду людей вознаграждать и очень щедро, до 50% к покупке. Я думаю, сейчас мы показать сам план маркетинга этого всего. Делаю демонстрацию экрана, рабочий стол. И... То есть три дня uh, только на покупку от 1000 мегаватт контрактов. То есть uh, от 1000 мегаватт контрактов uh, сегодня это 210 рублей, то есть 210 тысяч рублей и выше делаете закупку и участвуете в, эти, в этой бонусной программе. С 1 июня она начнется сейчас от 22.21, это у меня по Москве 18.21. То есть в 24 часа по Москве, это примерно через 5 часов и 40 минут, начнет работать эта акция. И закончится на 4 июня в 00 часов по Москве. То есть, ну, трое суток примерно. А, здесь я разбираюсь, с 15 июня на 16 июня 2018 года мегаватт-контракты вырастут в цене на 33,5%. То есть, 210 и 280 – это скачок роста акций на 33,5%. Я хочу к вам еще добавить этим процентов плюс 50 процентов от себя при покупке мегаватт-контрактов от тысячи штук а, опять же говорю ребята я эту акцию провожу с... последняя акция потому что когда после 15 июня покажут 10 презентационных образцов которые будут возиться по всей россии и демонстрироваться уже никакие акции не нужны будут, не нужно будет работать с возражениями, с сомнениями людей, когда будет живая модель э, работать. Я в этом уверен на все сто процентов, что это так и будет и состоится. И я приму э, все меры для того, чтобы этот проект реализовался. То есть каждый день. И делаю все для того, чтобы это все работало, и э, проект просто развивался в геометрической прогрессии. Э, лично за собственный счет, а души во благо я добавляю вам до плюс 50% покупки мегаватт-контрактов по следующему принципу. <coughs> Первое. Э, есть люди, которые очаровались э, или участвуют и еще работают и получают дивиденды в таксфонд. Международный потребительский кооператив такси, который объединяет все эти земля под одну концепцию, где водитель-пассажир за рекомендацию получает вознаграждение. То есть автоматизированная партнерская система, в которой я участвую. Если у вас есть внутренние рубли в таксфон, ну, то есть есть проблема у людей с выводом этих средств, там нужно стать пай заполнить документ, я выкупаю из-за того, что у меня есть динамика в таксфон, то есть люди покупают контракты, лицензии, мне требуются деньги, внутренние рубли таксфон в личном кабинете, переводите мне на мой логин Ларионова Зина, Ларионова -Зина. я отгружаю вам мегаватт контракты, эту сумму плюс 10 процентов дальше если вы оплачиваете мегаватт контракты приобретаете за биткоин я отгружаю вам плюс 20 процентов мегаватт контрактов на покупку через биткоин то есть купили к примеру за биткоины 1000 мегаватт-контрактов я вам отгрузил 1200. Если вы оплачиваете токены мегаватт-контракты, мой кошелек эфириум я отгружаю вам плюс 30% мегаватт-контрактов к вашей покупке. оплачивать фиатными деньгами рублями центрального банка рф там еврами, долларами то есть любой бумажной валютой ну по переводу на карточку либо переводом с банка в банк калибри, там короны и Вестерн union если вы оплачиваете на мой номер карты привязан карта к моей маме екатерина карловна Почему карточкой мамы потому что у меня постоянные переписки там возня трения с приставами ну потому что я но они по беспределу поэтому у меня постоянные трения я в целях безопасности то есть это меня не удручает ситуация да но в целях безопасности того чтобы у меня не украли ваши деньги я пользуюсь карточкой мамы она подключена к моему айфону, то есть карточка тоже у меня на руках, доступ умею только я, я как бы распоряжаюсь всеми этими движениями. Билетами Банка России другой бумажной фиатной валютой оплачиваете мегаватт контракт, я отгружаю вам плюс 40%. При оплате токенов мегаватт криптовалютой призм на мой кошелек, призм, вот мой кошелек и вот мой публичный ключ. Я отгружаю вам плюс 50% процентов мегаватт контрактов к вашей закупке. После того, как вы сделали покупку, перевели деньги, монеты, напишите мне письмо на почту Богмере собакажмейл точка сто восемьдесят восемьдесят девять, двенадцать И приложите скриншот операции или фото скан копию чека. А также напишите свой адрес мегаватт куда контракты. Все, я в порядке очереди, как это все будет двигаться, я обработаю и вам отправлю. То есть вот такую акцию я провожу с 5 1... по 4 июня до 00 часов. Что вы получаете? Допустим, разберем, что вы перевели мне токены не, ну, допустим, вот вы купили тысячу мегаватт контрактов, перевели 210 тысяч рублей э, на э, криптовалютой призм. То есть получается, э, сегодня вы купили по 210 рублей на 210 тысяч. Но у вас полторы тысячи контрактов, отгрузил я вам, и вы их потом решили, часть какую-то после 15 июня, когда цена вырастет до 280. Умножаем на 280 и получаем 420 тысяч. То есть эти 10 вы купили, за 420 тысяч вы продадите. У вас за 2 недели, если с 1 по 15 июня, у вас стопроцентная капитализация роста ваших активов. В контрактах при, текущем, ну, при текущей акции от меня. Опять о том, что я могу обеспечить всех вас, ну, мегаватт-контрактами я показываю свой кошелек 979 тысяч 69 мегаватт контракт то есть на три дня если даже в режиме нон-стоп работает да там успевать только если поспать лечь ну я больше чем уверен что столько мегаватт чтобы выплатить вам всем вознаграждение за свой собственный счет Опять же повторюсь, то, что я это делаю для того, чтобы привлечь инвестиции на покупку именно производственного помещения, где будет сборка происходить. Сейчас я вам покажу, как оно выглядит. То есть вот он, в Новокузнецке вот такой цех. Большое здание, все современное красивая со всеми коммуникациями все будут сюда комплектующие подвозить и здесь будет происходить сборка о том что все готово тоже есть видеоролик вот здесь все нарезано ну давайте посмотрим как пять минут времени за Производство генераторов и мотор генераторов на 25 мая 2018 года. Значит, корпус я уже показывал, Готов... Из автоматки покрытая цинком. Дальше. Значит, также готовы крышки. Для мотор-генератора, как вы знаете, готовится мотор, генератор и сам генератор. То есть вот сейчас вы видите корпус для генератора. Вот. Также готовится в производство одновременно мотор-генератор, который будет по габаритам, примерно такого же габарита. Единственное, по длине меньше немножко. Вот. И как раз, вот сейчас вы можете наблюдать, это крышки для мотора-генератора. Вот. а это, соответственно, подшипники для него, подшипники МСК. Вот, подшипники. Также вы можете наблюдать переходные втулки 200 миллиметров. Это промежуточные втулки лапы вот это вот вал для э, генератора. Соответственно, э, крепежные элементы также и покрытая цинком. То есть на каждую фазу будет надеваться ротор. Вот ротор будет фиксироваться стяжками. То есть это, соответственно, и гайки. Комплектующие я уже вам показывал. Сейчас все это закуплено. Вот ротор. Рот он вырезан, то есть так там... То есть вот образец – это посадочное место под отверстие, под болты стяжки. Вот листатор мы также изготовили. Плюса это отверстие под секретные элементы, это отверстие под стяжки. Стяжки да. будут в виде шпилик. мы их нарежем в размер, стянем, то есть комплект статора стянется шпильками. Так. Теперь примерно через неделю будет готов вал для мотор-генератора. Мотор-генератор служит для... Передача вращательного момента, то есть он как, получается, двигатель. Двигатель мощностью ориентировочного расчета где-то 1000 ньютон-метр. То есть примерно вот такой корпус будет выдавать крутящего момента 1000 ньютон-метр. Мы значит, проведем тесты, уже будет известно, сколько на выходе, нам даст крутящий момент. Вот, то есть сейчас на данном этапе поступления неодимовых магнитов и секретных элементов после э, размера, вот, анализа размеров, мы изготовим целую партию роторов и статоров для мотора, генератора и генератора. Вот. И... Приступим к сборке. Также еще интересный момент. Готовые шпонки как раз для переходной втулки. И вторая шпонка. Для переходной втулки. Презентация назначена на 28 июля. К этому сроку будет, будут готовы генераторы, мотор генератора будут протестированы, результаты зафиксированы, вот, то есть вы все увидите, можно сказать, инсайдерам заранее, вот, а на презентации уже можно будет наблюдать вживую, также посмотреть выдаваемые параметры, все это будет организовано. Поэтому следите за новостями, оставайтесь с нами. До встречи. Так, отключаем демонстрацию экрана. Отключилось, не отключилось что-то? Ваш экран виден? А, так, сейчас еще раз попробую. Меня видно. То <с> есть... <CHANNEL> uh, я вот многие вещи воспринимаю на ощущение, на ощущение. То есть у меня очень высоко развита интуиция. Ну, те, кто меня хорошо знает и по каким-то вопросам со мной советуются, именно по этому и советую, я как нутром чувствую, верное направление мы выбрали, неверное, и как будут развиваться события. Некоторые люди из близкого окружения просто говорят, тот сказал так и произошло, поэтому за какое бы дело я не брался, за какое бы дело не бралась, ну я не один, у нас целая команда людей, там правоведов, фоновцев, призмовцев, там источников энергии, то есть разных людей, разных вероисповеданий, тоже с разных с разных островков нашей планеты, и мы двигаемся все вместе и получаем результаты за все, что мы не, не брали. То есть, все, что мы за все, что беремся, у нас все получается, и все двигается, все работает. Если взять, допустим, правовую сферу, то вы вчера кто-то может быть и наблюдал, да, был вебинар. Перед Сашей Бобром был вебинар правовой о выигранных делах в Красноярске. То есть, как бы, ну, все решаемо, все замечательно. Вопрос в том, что вы будете наблюдать и вместе с нами действовать. Все, другого не дано, пожалуйста, кто хочет, наблюдайте. Потом переплачиваете. Кто хочет сегодня уже действовать и понимает, что мы на правильном пути, занимаемся здравыми темами, двигаем здравые проекты, то тот присоединяется и двигается сегодня. У нас сотни тысяч последователей. Это говорит о том, что как бы, ну, много осознанных и понимающих, что мы делаем сегодня. То, что мы меняем вообще окружающий мир, экологию, и вообще устройство деятельности человека. И мы меняем это в лучшую сторону. Нами движут только позитивные а, тенденции, позитивные настроения. За нами просто добро. Что еще хочу сказать? Был вопрос по поводу того, что люди не разобрались а, по поводу акционерам. И когда человек купил токены, мегаватт-контракты, вот именно сегодня, кем он является? А, объясню вам разницу. То есть тем, кто не понял, постараюсь еще раз а, Токены – это как платежное средство. То есть единица измерения платежное средство, мегаватт-контракты. То есть это как рубль, как билеты центрального банка. Только в компании «Источник энергии», если его рассматривать как потребительский кооператив, внутренняя валюта в этом кооперативе у нас э, мегаватт-контракты. То есть это платежное средство. Сегодня, приобретая мегаватт-контракты, вы их просто покупаете по магазине, и вы их под, ими потом можете рассчитываться за электричество. Вы можете на них покупать мегаватт-генераторы, двигатели, генераторы, любую продукцию компании источник энергии. То есть вы сегодня, грубо говоря, если ну, простым языком, представьте, что в марте месяца этого года центральный банк сказал, что мы выпускаем десятитысячную купюру, которая будет работать и применяться как платежное средство с 1 сентября 2018 года. И мы ее сегодня, эту 10-тысячную купюру, не за 10 тысяч а, отдаем единиц, а 100 единиц. И вы просто сегодня приобретаете по, по заниженной цене именно по причине того, что вы двигаетесь на доверие. Те, кто не верит в то, что мы делаем и то, что мы меняем мир и реальность действительно меняется, тот просто пусть платит по стопроцентной цене, дожидаясь да, июня, там, 1 июля, там, 28 июля. В какой-то из этих этапов времени человек однозначно найдет подтверждение тому, что генератор с отсутствием магнитного сопротивления в действительности работает. Он живой, реальный, его можно осязать, трогать, нюхать, там, гладить, все, что угодно делать. То есть и он И подключить кучу нагрузки, и он будет работать, не выйдет из строя. И каждый платит то есть, от своей осознанности. Понимал это сразу, и осознавал, и поэтому купил на все деньги по 5 рублей. То есть мегаватт контракта я купил по 5 рублей еще в начале марта. сегодня пользуюсь вот этой своей щедростью и не то, что как бы щедростью, просто я хочу неверующих людей через их жадность в хорошем смысле подкупить своими мегаватт контрактами, то есть, для меня это как бы ухожу в минус, да, там, теряю свою себестоимость, как бы тех вложений, которые я вложил. Но я вот этим э, действием хочу просто да, вот, ну, вес, да, он вроде бы как бы корыстный, но с благими намерениями, подкупить э, тех людей, которые еще сегодня сомневаются. То есть сказать, да, дружище, ты получишь за две недели 100% своей инвестиции. Сбербанк э, дает 6,5% годовых. Сегодня вы можете свои материальные ценности перевести в мегаватт-контракты и за две недели получить 100% дивидендов. За две недели. Э, в Сбербанке э, 100% делю на калькуляторе на 6,5% годовых, в Сбербанке вам понадобится 15 лет, в компании источник энергии вам понадобится 2 недели, чтобы удвоить свои финансовые капиталовложения. Ну вот, вот так оно все на самом деле бывает, просто на самом деле. И, с одной стороны сложно, с другой стороны просто. Это вот по поводу самих мегаватт-контрактов. Это платежное средство. Поэтому люди, которые мне там... Ой, а я, получается, не акционер, там, и так далее, и тому подобное. Вы купили платежное средство по заниженной цене, которое растет в цене. То есть растет... Вы получаете капитализацию с своих материальных доходов. А акционеры... Это уже когда юридическое лицо будет учреждено, акционер хотите получать проценты от деятельности самой компании, вы придете, напишите заявление, внесете уставную какой то подмен акции и станете акционером компании, и будет она получать прибыль, и эта прибыль будет делиться среди вас акционеров. Среди нас, я выражаюсь среди вас, потому что а, я еще не акционер. И акционером я буду, но тогда, когда будут юридические документы. Вот и вся разница. То есть есть платежное средство мегаватт-контракта, а есть акции компании. Это разные вещи. То есть да, они равнозначно ценны, но применение. Это как, ну, не знаю даже, с чем привести сравнение. То есть, как бы, чтобы вещи были одинаковые, но пора Ну, если придет мысль, я потом приведу это сравнение. Ну что, уважаемые друзья, у нас 45 минут и... Я дал всю сжато, как мог, информацию, чтобы дальше больше не усложнять. Единственное, что хочу еще... В ближайшие дни с Михаилом Почаевым, который проживает сегодня в Таиланде, мы проведем открытый... Мы вам расскажем тем людям, которые э, выполнили товар, э, покупок мегаватт-контрактов, товарооборот по реализации мегаватт-контрактов под миллион рублей. Э, мы будем раздавать путевки э, за границу и также на курорты здесь по России. Э, мы об этом всем вам говорили в середине мая, там, на планерке я об этом говорил. То есть у нас все готово финансовые средства тоже имеются в наличии то есть собрать списки людей понять кто куда хочет ехать отдохнуть поэтому сообщите мне пожалуйста все кто сделал отполненные обороты мне в личку напишите Контакты мои везде под моими видеороликами, плюс страница ВКонтакте, мой телефон, все это имеется в открытом доступе в интернете. Мне в личку напишите, пришлите свой адрес мегаватт контракта, я посмотрю, что действительно по нему проходили операции, транзакции по эту сумму, Мы вас внесем в список. И с вами непосредственно прямую свяжется уже Михаил Пачаев, который организовывает эти туристические поездки ну, то есть по вот этим всем прекрасным местам наше, на нашей планете. Там в этот отдых включаться будет и спортивный отдых, и плавание, там, дайвинг. Ну, путевки будут трех видов. Там бронзовая, золотая там платиновая или как там -то, ну, то есть они будут выражаться тремя категориями минимальную путевку это бронзовую да если вы хотите поехать там с кем-то и плюс дополнительные какие-то у вас есть предпочтения или там допустим, там допустим вы не на пять дней хотите поехать а на месяц там или еще какие-то дополнительные преимущества отель там выберите какой-то другой либо там какой-то, ну, не знаю, особняк там, яхту, то, соответственно, это уже индивидуально, то есть э, обсуждается, сколько нужно будет просто доплачивать, вас все это сориентирует. Поэтому у нас до конца июня, чтобы отдохнуть, набраться сил, потому что поймите одну вещь, когда 10 генераторов, не имеющих магнитного сопротивления, начнут кататься по России, вам некогда будет отдыхать, потому что ваш телефон будет постоянно звонить от желающих, купить мегаватт-контракты, стать акционером компании и заказать себе генератор на производство, на предприятие, на ферму, в свой дом, в ТСЖ, в ЖКХ на завод, на фабрику, просто не будет отбоя. У меня на сегодняшний день просто вот, я вот сейчас даже вебинар веду, я выключаю телефон, спать ложусь, выключаю телефон. Когда сажусь кушать, я выключаю телефон на авиарежим, потому что невозможно ничего делать, потому что он постоянно звонит, приходят сообщения, задают вопросы приходят транзакции, смски о поступлении денежных средств там, на, на карту и так далее. То есть постоянно, круглосуточно идет вот это движение. Не знаю у кого как, у тех ребят, которые работают со мной в команде, у них тоже такая же жара. Поэтому присоединяйтесь, подключайтесь, чем нас будет больше, тем быстрее мы изменим этот мир. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх под видео, распространяйте это видео, перезаливайте, размещайте на своих страницах, рассказывайте об этих технологиях. Потому что чем больше людей об этом знают, тем сложнее эту технологию. До скорых встреч!